Итак, дорогие друзья, все-таки решил я попробовать включить. Подключили мы ее к сети. И давайте включаем. Запустилась. Значит, хотя бы она работает. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе. Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке вот такая вот огромная посылка Посылка пришла с магазина Озон Доставили ее за где-то за неделю, будь здорово, это была собака Доставили ее где-то за неделю, отправлялась она в Твери, заказывала ее через интернет-магазин в общем, дошло быстро, коробка вроде не поврежденная. И здесь у нас мультиварка. Так давайте откроем и посмотрим, как она дошла и что это за мультиварка. Как таковую мультиварку я не хотел заказывать. Я хотел заказать фритюрницу. Но у всех фритюрниц небольшой объем. А у этой мультиварки и объем побольше фритюра и много других дополнительных функций и примерно за такие же деньги. Так зачем брать чисто фритюрницу, когда можно взять мультиварку с функциями фритюра? Давайте откроем и посмотрим. Тоже нам отправили из магазина Озон. Так, вот она упакована. Здесь бумага. Есть коробочка и накладная давайте уберем вот это вот замечательная мур мультиварка мультиварка электрогриль стоит она 4000 рублей ссылочку я оставлю внизу под видео и еще что самое интересное Внизу будет ссылочка на кэшбэк сервис, которого вы можете покупать во многих магазинах, там 600 чем-то магазинов. Вот допустим, с этой покупочки у меня вернулось кэшбэк 8%. Ссылки будут все под видео, можете зайти, посмотреть, зайти в кэшбэк сервис, зарегистрироваться и покупать в кэшбэк сервисе со скидкой более чем в 600 магазинах. Ну что ж, давайте продолжим открывать нашу мультиварку. Мультиварка называется Endeavor. Мультиварка называется Endeavor. Давайте откроем и посмотрим, что это за мультиварочка и что идет в комплекте. В комплекте идет. В комплекте идет, значит. Инструкция. Инструкции, инструкция, инструкции с описанием. Все на русском языке. 18 автоматических программ. Так, давайте почитаем, что же у нас есть. Характеристики. Значит, номинальное напряжение 220 вольт, 50 герц. Мощность 1500 ватт. Емкость чаши 5 литров. Диапазон температур от 40 до 240 градусов. Диапазон приготовления от 1 минуты до 10 часов. Количество автоматических режимов 18, таймер до 10 часов, цвет черно-зеленый или черно-голубой. Габаритные размеры 335 на 335 на 350, вес 5 килограмм. Значит, это вот такие вот характеристики. Что еще идет в комплекте? В комплекте идет гратийный талончик. И еще в комплекте идет книга со 101 рецептом. Вот это будет вообще. Прямо офигенно, это будет нужная вещь. Книжку откладываем в сторону. Идем дальше. Здесь у нас шнур питания, его тоже откладываем в сторону. В комплекте также идет вот такая вот ложечка, пластмассовая пластиковая ложечка. Пенопласт. И сама мультиварочка. Так, это убираем в сторону и продолжаем вскрытие значит сверху довольно таки тяжелая стеклянная крышка крышка стеклянная никаких отверстий нету по краям резиновое покрытие то есть с резиновым покрытием она крышка прикручена на два болтика что еще есть есть вот такая вот решеточка это я так понял для гриля Вот такая вот классная штука, это вот для нарезки лука, для нарезки лука. Эта вот штука у нас для фритюра, для фритюрной сетки. Причем смотрите, какая большая сетка. Обычно во фритюрницах они пускай не стоят недорого, там 2-3 тысячи, но фритюрная сетка у них очень маленькая. Это еще одна сеточка, тоже, я так предполагаю, для гриля, но это мы разберемся дальше. Я даже планирую сделать несколько видео по приготовлению. По приготовлению. Внимание, перед началом эксплуатации обязательно удалите упаковочные материалы. Вот так. Смотрите, это вот так вот погружается, потом ставится на край. И здесь у нас вот такие вилочки есть. Эти вилочки тоже для чего-то нужны. Тоже для чего-то нужны. Но мы узнаем об этом в дальнейшем. Все легко снимается, разбирается. Значит так вот. Здесь вот у нас есть таймер. Таймер по приготовлению по разным программам. По разным программам. Сейчас я его включать не буду. То есть сейчас у нас чистая распаковка. А в дальнейшем. Буду на ней готовить и что-то расскажу. Итак, дорогие друзья, все таки решил я попробовать включить. Подключили мы ее к сети. И давайте включаем. Запустилась. Значит, хотя бы она работает. Давайте подвинем поближе, посмотрим на меню. Видите, тут обозначено несколько программ. Программа, я так понял, экран не сенсорный. Ничего здесь не нажимается, здесь присутствуют вот кнопочки. Надо будет еще разобраться. Это температура, кнопки температуры. Это кнопочки времени. Отключил, и давайте посмотрим нагрелась да тепленькая тепленькая довольно таки быстро нагрелась то есть хотя бы она работает так что еще меню здесь показаны какие программы видите переключаю вот здесь вот и на табло вот тут вот высвечивается напротив какой программы что выставляется пицца, йогурты, ну сразу, меня сразу запросили йогурт и пиццу, как всегда, еще хочу попробовать плов, хотя плов я готовлю в казане, но попробуем мы здесь мультиварки. и обязательно покажу вам, как это все готовится и как это все делается. И более подробный обзорчик по этой вот Мультиварки и фритюрницы я сделаю позже. Что же еще охота сказать в данный момент? В данный момент хочется сказать, наверное, единственный-единственный недостаток пока, который я вижу, это то, что сама мультиварка пластиковая. Чаша съемная, чаша съемная. Здесь вот на ней закреплен тен. Закреплен тен. Вот этот пенопласт, я так думаю, тоже надо удалить. И здесь вот чаша. Но пластик наверняка жаропрочный. Раз он здесь установлен в мультиварке. Но пока единственный минус это то, что пластиковая конструкция. Вот на сегодня все. Такая вот распаковочка была с магазина Ozon. Кто захочет приобрести такую вот мультиварочку гриль. Я выложу, ссылки будут в описании, также будут ссылки на кэшбэк сервис, где вы можете получить до 8%. Вот с этой мультиварки я получил 8% кэшбэка, и на других магазинах можете получить тоже процент со своих покупок. Переходите в описание, ставьте лайки, комментируйте, скажите, что можно тут приготовить, если кто-то готовил, что-то попробую из этой книги рецептов. Из этой книги рецептов что-то попробуем приготовить. Ну, а на сегодня все. С вами был канал Китай Стал Ближе. Встретимся с вами в следующих видео. И более подробно уже расскажу по этой мультиварке. Ну, а пока-пока. Всех с Новым Годом. С прошедшим Новым Годом. Не знаю, когда точно выйдет это видео. Так что с Рождеством. И со всем остальным. Всем удачи. Всем пока.